привет всем дорогие друзья и всех с наступившим новым двадцать третьим годом это первый ролик в этом году надеюсь все из вас его отметили очень круто отдельное спасибо за то что крайний ролик в 2022 году в реально круто поддержали лайками подписками из этого вам вообще отдельное спасибо сегодня у нас как я его у себя на канале назвал новый no им сайт из дроп 270 долларов деп это в районе 20 тысяч я открывала и в принципе все возможности сайта мы посмотрели сайт выводит сайт не скам. я думаю это это заключающий ролик по кейс-дропу. Опять же, если вам зайдет, будем снимать дальше. Прошлый ролик показал адекватные результаты. Поэтому записываем сегодня с новым депом. Сегодня я хочу открыть самый дорогой кейс на сайте. Он тут святой гейп называется. Стоит 149 долларов. Кстати, есть фришный кейс. Ролик абсолютно не рекламный. Я спокойно могу сказать: не открывайте кейсы не только на кейс-дропе, да, вообще не открывайте, на кейс-дропе, в том числе, чтобы вы понимали, что не реклама точно. Но кто хочет халяву, будет ссылка, потому что она реферальная. И с ваших депов я зарабатываю. То есть ревка это очень крутая тема. Вот, ну, по крайней мере, халява тут есть. Вроде бы как вот этот бесплатный кейс, он прям с нуля депо, в общем... Ну, ширп можете точно вывести во всяком случае. Поэтому ссылочка, ревка будет в прикрепе. Я не знаю, наверное, смысла томить нет, поэтому откроем сразу самый дорогой. Пожди, что-то я не разогнался. А, Давай-ка мы сначала откроем также дорогие кейсы, которые они сюда добавили. Вот я не помню, да, Терминатор это новый кейс. За 44 доллара, но окей, поехали. Два кейса... Два кейса это много, наверное? Ну, ой, ладно, давай пробуем один. Потому что я подзабыл немного стоимость гейп э, кейса Но, по-моему, он 170 долларов стоит. Потому что я... Окей, ладно, я перепутал, по-моему, 190, либо 170, надо проверить Блин, ну с первого кейса кал выпал Надеюсь, со второго хоть, блядь, еще раз То же самое, щелкунчик Ой, блядь, ну ладно, давай еще раз А, подожди, кейс 44 стоит Мне казалось, знаешь, он 80 долларов Он 44, то есть, в принципе, щелкунчик не такой плохой дроп Wildfire, Так 84 бакса, поинтереснее, 310 долларов баланс, спасибо. Еще есть новый кейс, но есть ход, давай-ка мы ход откроем, в предыдущем ролике мы его открывали. 170 долларов за 6 кейсов дороговато, поэтому давай 4 откроем. Кейс тоже нифига не дешевый, я сегодня хочу именно пройтись полностью по сайту, открыть самые дорогие, посмотреть, что вообще по дорогим кейсам, по шансам. Кстати, вот здесь неплохо, вот здесь вообще неплохо, мы ушли в минус. Хуенно. Так, ладненько, все-таки ролик мы затеяли для того, чтобы открыть сам дорогой кейс под названием святой гейб в принципе мы это сейчас и сделаем блин естественно драгон и медузы вой короче погнали да, ребят давайте лайки поддержку все-таки рискуем я вообще изначально не знал сайт выводит или нет по итогу вывод работает но не знаю сегодня еще раз проверим потому что в любой момент человек вывод на любом сайте как оказалось по кейс батлу могут закрыть поэтому ну будем надеяться что по выводу сегодня все гуд по крайней мере 223 бакса я думал будет еще хуже окей по крайней мере в прошлом ролике вывод работал. ну блин это мои деньги, мой деп, поэтому закрывать в теории его это бред. Ну, ладно, Вилдфайр, uh, бля, это плохо океанская пена. Wildfire это шлак. 94 бакса. Слушай, мы, наверное, сегодня прям максимум застрим внимание на именно этом кейсе. Хотелось бы все-таки что-то вкусное попробовать вынести. Но Dragon Lore, вот это. Ну, типа, ну, давайте будем серьезными 150 баксов, заебись Мы в плюс на цент ушли Новый сайт, Dragon Lore с кейса за 149 долларов Это, это реально смешно Он не выпадет Хотелось бы просто что-то дорогое Ну, не Dragon Lore, естественно Его бы тоже хотелось, но адекватно понимаю, он не выпадет Ну, типа, что-то стоящее И было бы круто, у нас 148 долларов Хорошо, ничего не хорошо Есть, конечно, ивентные кейсы Есть и сам ивент, вот про ивент я забыл У нас, кстати, здесь есть 7 долларов на баланс мы это, в принципе, забираем Так, вроде все год все начислилось 20 про промокод Бля, я забыл промик при депе, вот я дебил Я без промика закинул Ну, здравствуйте, я человек Короче, прикол этого ивента в том, что самый последний край не знаю, как выразиться, приз Это авапа за 395 баксов Естественно, очень сложно до конца дойти Но, тем не менее, есть азимов Есть хеллин, бесплатный кейс так, а его сразу, ну давай, окей, фастиком долбанем 5 баксов, понял И у нас еще было Подожди, у нас что-то еще было же, нет? А, вот, глок у нас и еще В принципе, кейс, кейс мы также Фастом откроем, потому что он не особо дорогой А все-таки внимание сегодня хочется акцентировать Именно на дорогих кейсах, так, подарок Его, в принципе, можно продать Забирать его я смысла не вижу, давай мы это все дело Продадим, у нас 176 долларов Блин, ивент у них щедрый, ну вот реально Но единственное, его пиздец, как сложно Бустить этот ивент, так, мы открывали кейс Самый дорогой, давай откроем Блять, Фастом случайно открыл Кейс за 99 баксов, но это Один из самых дорогих кейсов То есть самый дорогой стоит 149, если не ошибаюсь Это 90, на втором месте по стоимости Именно по, если смотреть Блять, выпалкал Поначалу так хорошо пошло, блядь. И вот теперь ГГ, ну 44 доллара, я не знаю, что делать. То есть заключение по кейс-дропу... Нет, если вы его реально хотите видеть... Кстати, новый кейс, давай еще пробуем тоже открыть. Если вы хотите видеть кейс-дроп, он будет. Ну, предыдущий ролик по нынешним показателям канала реально собрался, за что вам, блин, огромное спасибо. Все-таки я рискую, закидывая на подобный проект. Как мне показалось, сайт оказался неплохой. То есть, в принципе, сегодня мы дошли до 300 с лишним долларов. Но мне показалось, что это мало. То есть, X2 Депа, да, наверное, получилось сделать... Д -д что в переводе, блин, пиксельный камуфляж в русском э, в русифицированной версии. Кстати, неплохо. Но, блять, ну, ну типа это небольшой плюс. Тем не менее, это плюс. <coughs> а это баг заебись. Хорошо, бах не бах нам выдало. Как бы сказал Никита Экстрим, бах не бах нам выдало. Окей, one shot, one kill, еще раз э, дубль номер два. Давай кейс дроп. Покажи нормальные результаты и мы заберем какой-нибудь, но ну, же чек И будет очень круто. Хотелось бы в это, блять, верить. Ну, окей, пинг дедупат. Так, мы это все дело продаем, 57 долларов. В принципе, ну, можно округлить, сказать, что мы с тобой в ноль ушли. Единственное, не хватает, естественно, апгрейдов, потому что апгрейды это сейчас необходимая функция на сайте, а ее тут элементарно нет. Ну, слушай, выдает. Вот, ну, чё-чё, ну, окей, выдает 30 долларов авапа и 60, в общем, и 29 бульдозер. Не такие большие окупы, но они есть. То есть кейс батл, окей, окей, ну, пусть будет, пусть будет. В целом, Дошли сегодня до 300 долларов, че ругаюсь. Глок 28 баксов и Биг Iron 26 долларов. Всего 46. Блин, ну типа 54 доллара. Вот если мы сейчас бустанем, будет вообще отлично. Но опять же вопрос, как и на чем. Хорошо, терминатор. Кейс, который у нас в принципе... Ну он выдал Wildfire. Кстати, заметьте, что в топе кроме меня никого нет. Интересненько. Кроме человека... Вот это вкуснота. Вот это вот вкуснота. Ну опять же, 300 баксов Бля, ну я вот, ну типа, закинул 20к, получил нож за 300 баксов Ну то есть, ну, блять, я честно, вот из-за того, что я ютубер, короче, в чем прикол Из-за того, что я ютубер, я ожидаю, знаешь, чего-то большего, блять, чем просто муравей Ну, я зажрался, это, это факт, блять, ну, ну это факт То есть уже выпадает нож, и ты сидишь такой, типа, а, ну окей, 300 долларов и, блядь, ну хочется-то Лор. Вот, ну, я, сука, зажрался уже. Не, ну, в принципе, кейс, кейс дроп, блядь, хорошо. Ну, хорошо, ну, допустим, ну пойдет, блядь. Ладно, если для меня это много, у меня есть небольшая идейка. Короче, смотри, если мы каким-то чудом, вот реально каким-то, блядь, чудом скинемся по лайку и соберем на этом ролике 3000 лайков, я этот нож разыграю. В целом, блядь, ну у меня появилось желание снять еще один ролик. Чтобы не депать его, можно продать. Но, если мы наберем 3000 лайков на этом ролике, я этот ножик разыграю. Причем разыграю достаточно интересно. Именно среди тех людей, кто ролики, блядь, смотрит. Ну, или среди лайков. Короче, 3000 лайков, и вот эту вот историю я разыгрываю. Много, понимаю, сейчас это вообще дохуя. Ну, и как бы нож за 300 долларов, это тоже недешево. Не Поэтому, ребятки, с вас лайки, с меня контент и розыгрыша. Вот, короче, блин, я, я жду. Я жду, что мы не наберем, потому как, бля, я еще захотел здесь открыть, и все-таки можно еще записать ролик по самому дорогому кейсу. Но опять же, бля, буду думать. 3000 лайков я разыгрываю между вами. Может, я вообще себе заберу и, и нахер эти кейсы. Короче, пишите в комменты, потому что, блять, ну, во-первых, я хочу пройти ивент. Это все-таки основное, потому что в конце дается авапа за 395 баксов. Но, с другой стороны, нахуй она нам нужна, когда у нас так до ножек за 300 долларов. общем, я с вас жду 3000 лайков и разыгрываю между вами этот нож. Условия простые. Первый этап, блядь, 3000 лайков, пожалуйста. Для меня это подарок, а для вас подарок, что нож между вами разыграю. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Ребят, еще раз спасибо, кто остается со мной, поддерживает меня, мне очень приятно. С вами был человек, блядь. Ну пишите в комментарии, что думаете по этому сайту. Потому что у меня, ну сука, ну я купился, да, у меня мнение, естественно, ну что сайт имеет место быть, блядь. Он окупает. Может? Да не может. Я, блядь, все-таки ютубер. Короче, всем еще раз огромное спасибо. Это был человек. До новых встреч. Пока.